Привет, ребята. Завтра Пасха и нужно да успеть приготовить кулич и покрасить яйца. Не ну не так, как я та. еще ребенок, я буду готовить кулич из готовой смеси. У, я понял. Нам для этого понадобится молоко миндальное, мы хотели взять кулич. масло, Мата. кружечка для масла, два яичка, вот форма и, ко, и посыпка по вкусу, как вам нравится. Конечно же, глазурь. Да, и конечно же глазурь. Ну что, начнем. И еще красочки. Да, точно. Мы забыли про краски для яиц. И, эх, открываем нашу смесь. что там у нее. Это, это обычная мука. А ты посмотри, что в составе. Там нет муки. Представляешь? Мука рисовая, крахмал, кукурузный, сахар, глюкозный сироп. Дальше тут наклеечка. Это не мука. просто мука. Но теперь мы будем раздавать яйца. А, а ты сладкая а мука похожа. Вечно у меня неудачно получается. И да не еще рано мешает. А там вместе Теперь можно насладиться. Давай, давай, так. Теперь налил. Эй, себе ты молоко, ты молоко забыл? А. Это... Эй, ну. положи. Давай Я буду перемешивать. Почему такая маленькая кружка? Потому что столько надо. Маленько молока. А теперь нам нужно растительное масло. Мать? По вкусу. Ну, будешь хорошая детство. Пакетки. Тут яйца. Польем. Муку на это вниз. И еще целую. Мать. Перемешивая. Mm -hmm. Подожди, давай я буду. И, ну, И перемешиваем. Ау, как слайм. Ну все, тщательно перемешали. А теперь ждем 5 минут. Mm -hmm. А пока поставьте духовку на 180 градусов. А пока откроем форму. 5 минут полет нормальный. Mm -hmm. Это сильно не А тут их целая куча этих формочек. Мне него можно. Тебя-то. Угу. А, а я люблю металлические. Да, пишите в комментарии, какую, какая вам из этих формочек больше нравится. Я думаю, это. А, а, тебе, а тебе, Велислава? А мне вот это. А это. Нам понадобится только одна форма. Я даже не знаю, какую нам выбрать. А Сиана тут тесто жрет. Я. я выберу вот эту. Говоришь, что. Ну ладно, желтую. А все остальные уберем в сторонку. Пришло время второй раз перемешивать тесто. А сейчас я хочу добавить немножко цукатов. Цукатов. Цукатов. добавить мне наные семечки. Одно я решила дать своей сестричке Сияне. Вот. Размешаем. Семер не надо перемешивать. Это действие какое мягкое. И что? Лучшие семечки очень полезны. И мы решили сделать. Кулич не только вкусный, но еще и полезный. Надо перемешать. <плес> идь, идь, идь. Запихиваем тесто в форму. Не волнуйте так получится. Идет и остаток. Великолайонтко может все. Наш кулич почти готов, осталось только его запечь. Попекаем наш кулич 20 минут при 180 градусах, а потом понизить ее до 160 60 градусов. А потом... И выпекаем до готовности. Пойду поставлю его Да, Давай, я. Пока печется кулич, мы решили покрасить яйца. Для начала мы берем вот эти вот три красителя. И вот эти. И вот эти. И вот эти вот рисунки готовы. Да. Опа. Это у меня среплено. И выливать в каждую кружку. Я тебе бесам ее. Здесь что есть. И сияна. Сияный... Золото, серебро и бронза. Все. как обычно. Это третье место. Это, это второе. Это, это первое. Угу. Теперь можно их покрасить. Мочить не надо, mm. Моя. Я сделаю двухцветное яйцо. Еще я добавлю серебряную и краску. Уже тоже серебряной. Ой, у меня. И что я здесь? Я тоже хочу так в серебряную. Ну-ка, мне тоже все Хорошо. А как, круче всего, у усиянный получается. Интересно. Бронзовая утичка, которого она будет кушать, когда найдет. А два блестящие. Посмотрите, пока ну как вам? Ой. Ой, Ой. Вот мое золотое яйцо, которое уже давно высохло. Иди да. много. Вот это вола. Когда у меня будет яйца. Ее тоже можно на бок положить. вторым способом. Нальем две столовые ложки воды 2 столовые ложки уксуса. Но это на две таблетки. Но мы сделаем побольше таблеток. Значит, побольше воды. А а я? я? Подожди, Но самое ты. интересное. И еще две. И Куда? Бросила туда яйцо и подожду несколько минут. О, какое... Хватит! Мам! Ребята, смотрите, что у меня получилось. Ну, теперь давайте его покрывать золотом. Ребята, утром. как красиво! Перламутром. как красиво! Давай, крась. Космос. Там... У меня будут золотые блестки. Ноги. Ну, а ох, ох, как красиво получается, мадам. Давай, сядь. Давай, сядь. Ну, а сядь. Давай, сядь. не сядь. Давай, сядь. Давай, сядь. Давай, сядь. Давай, сядь. Давай, сядь. Давай, сядь. Давай, сядь. только... сядь. Давай, сядь. Давай, а вторая, хоть можно покрасить. А у... Ой, закончилась! Последняя. Ну, что-то закончилось. Сейчас оно высохнет маленько-то. Оно... Оно самое темное. Ну, попробуем, может, налить получится? Ой, ну, это... Она <связывая> Белла не покрасьте, она не смоется. <связывая> Что-то не получается блестки, блестки. иногда Вау, как он поднялся! Давай будем Нет. его украшать. Пришло время наливать на него глазурь и посыпать разными украшениями. Ребята, вы когда-нибудь делали куличи на Пасхе? А, напишите в комментарии. Вот, смотрите. Ой. Вкусник. Простите, я не художник. Не притонье. А давай Будем кушать тортик. Тортик? Да, хочу тортик. И тут вот эта И тут попала. Ну пришло время по для посыпок. Кран нашей посыпки. Сейчас, сейчас, я открою. Там ага. Ой. Ой. Не пай. Мы готовы. Пойти а по Видите, что внутри... Иснятина... Рада. <молен> и где я? Скорее попробуем. Скорее попробуем. очень вкусно, позднее да. не бывает, и заметьте, тут не грамма муки, приятного аппетита, да. всем светлой паски. пока. пока.